Коллеги, здрасте! Сегодня у нас серия вопросов и ответов. На сегодня это уже 11 выход в эфир с этим контентом. И так, чтобы не затягивать, давайте перейдем к вопросам. На сегодня их у нас сразу время 7 штук. Ну и поехали! Итак, вопрос номер 47, на сегодня он первый. Blazor это SPA, а можно его подключить к существующему проекту, который на SP.NET Core MVC? Да, безусловно, можно, и для этого вам нужно сделать пару-тройку там движение Но если говорить про сервер сайт Blazer, то для этого нужно в конфигуру сервиса добавить метод, который называется end server Blazer, то есть подключить всякие dependencies к штуке, то есть зависимости, чтобы они попали в контейнер. Дальше вам нужно установить endpoint для Blazer SignalR коммуникации, то есть map Blazer hub, то есть вы устанавливаете Возможность, используя Blazor через, сервер, через сигналар вашей сервер-сайдной стороны. После этого вам нужно на странице добавить blazer.server.js, ну, видимо, или в компоненте, в котором вы будете использовать, либо на главной стартовой странице, чтобы вот эти как раз коммуникации заработали, и сделать компонент, например, какой-нибудь person, да, и для того, чтобы внедрить в любую существующую страницу, нужно использовать... Синтаксис компонент, type, ну, рендер мод, ну собственно говоря, передавать туда параметры, если хотите. В общем, вот так вот, как-то если есть Blazor, то можно ли теперь вообще не использовать JavaScript в проекте, а все писать на c Sharp? Ну, во-первых, давайте так отвечу: и да, и нет. То есть, что вы подразумеваете по словам все. Если вы используете, допустим, хранилище браузера, Local Storage или Session Storage, прошу прощения, то так или иначе вам придется использовать доступ к объектной модели, то есть к объектной модели документа, то есть дом, и для этого потребуется вам JS. Если вы будете использовать какие-то библиотеки сторонние, которые в какой-то мере лучше да, реализуют определенные проекты, какие-то возможности, там графические штуки, то опять же, так или иначе, вам придется использовать JS. Вернее, какой-то мост между Blazor и JS. Если, допустим, вы делаете какой-то сайт, у вас там, например, есть корзина, да, и она напрямую взаимодействует только с C-Sharp, то нет, вам JS не потребуется. Вам с бэкэндом достаточно самого бэкэнда. То есть, опять же, все зависит от того, что вы в своем проекте хотите реализовать. Что такое поле? Ну, поле это от слово полисе, если речь касается .NET библиотеки поле, которая позволяет делать обработку отказоустойчивости в запросах, между микросервисами, например, HTTP-запросами, ну, например, uh, Retry-паттерн реализовывают, или там Circuit Breaker, то uh, в этой концепции поле — это библиотека .NET, которая представляет возможности обеспечения отказоустойчивости и обработки временных сбоев. Эти возможности можно реализовать путем применения политик, которые реализуются в этой самой библиотеке. Таких политик, как повтора, каких политик, как размыкание цепи, или изоляция отсеки, или время ожидания, или там отката. Ну, то есть, на самом деле, там много чего может эта штука, и она на самом деле полезна, особенно в микросервисной модели при э, общении меж... микросервисов между собой. Если говорить про поле в концепции SP.NET Core, то она успешно внедрена в SP.NET Core и на самом деле решает достаточно серьезные проблемы, но со своей точки зрения, с высоты своего опыта могу сказать, что применение этих политик, Нужно делать очень-очень осознанно. В противном случае можно выхватить очень интересные штуки, такие как э, Retry Policy на Circuit Breaker. Это, в общем, жесть. Надо просто с этим аккуратным. Итак, следующий вопрос. «Зачем нужен в C Sharp?» Так, ну для того, чтобы определиться зачем, давайте определимся, что это. Partial – это часть, частичный и частичным, что может быть в C-Sharp? Класс, структура, интерфейс и метод. То есть таким образом, если у вас один большой-большой-большой класс, в котором много-много-много методов, вы можете разделить его на части и создать э, разные названия в разных классах, в разных, э, в разных файлах одни и те же классы с одинаковым названием но с, э, с префиксом partial то есть это компилятор соберет в один класс таким образом позволит разным группам разработчикам или разным разработчикам в разный момент времени или даже в один и тот же момент времени работать с разными файлами это говорит о том что Git, то есть Source Control система, например, Git будет, даст более гибкие возможности по управлению классами. То есть вы не будете перезаписывать классы и файлы, которые каждый из вас будет изменять. В общем, Partial он частичный, значит позволяет разделить на разные составляющие, на разные файлы одни и те же классы, структуры, интерфейсы и методы. Ну вот как-то вот так. Что такое Electron? Ну, Electron это на самом деле фреймворк, разработанный, кстати, гидхабом, который позволяет писать нативные графические приложения для операционных систем, причем не просто так, а при помощи веб-технологий. Фреймворк включает в себя Node.js и для работы с бэкэндом использует библиотеку для веб-рендеринга, ну, которая от Chromium. Ну, другими словами, это такая интересная штука, которая позволяет веб-проекты запихивать в windows приложение ну, так вот, если грубо-грубо совсем сказать. И это на самом деле открывает перед веб-приложениями большие возможности. Что сюда включается? Сюда включается кроссплатформенность. Electron — это кроссплатформенная система, которая позволяет запускать приложения на Windows, на MacOS и на Linux. Ну, в частности, как пример могу привести продукты, которые были написаны на веб-технологии и прокинуты на электрон, то есть до веб. Ну, например, GitHub Desktop, да, что <laughs> на самом деле не странно. А, например, Skype, можно, <laughs> можно удивиться, да. Например, Discord есть такая программа, или Slack. То есть вот эти вот программы были написаны на веб-технологиях с использованием вот этой вот самой... Как это сказать? Проекция, наверное, на вот Windows, Windows приложение. Но и более того, например, Visual Studio Code тоже написано с использованием вот этого вот фреймворка. Надо сказать, что есть альтернативы этого фреймворка. На не пока на самом деле в таком зачаточном состоянии, например, Chrome или .org такая тоже очень похожа на эту систему, Но мне кажется, она не выживет, если так можно выразиться. Электрон доступен по адресу electron.net. И, в общем-то, вы любое веб-приложение с p.net core можете с легкостью, вообще абсолютно легко закинуть в электрон. И то есть оно может превратиться в Windows-приложение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и еще надо сказать, что Blazer тоже будет поддерживать электрон. Local Storage нужно реализовать через JS или есть встроенная в Core поддержка? Ну, я так понимаю, есть некоторое недопонимание вопроса. Во-первых, Local Storage это объект объекта... <смех> это свойство объекта Windows, что является DOM, то есть Document Object Model, то есть является э, частью браузера, если хотите. А document Object Model это, в общем... Инфраструктура, с которой работает э, браузер, чтобы рендерить страницы HTML. То есть, другими словами, Local Storage никакого отношения ни к Core, ни к Blazor вообще абсолютно не имеет. То есть, это какой-то объект, который умеет хранить в памяти. Более того, есть Local Storage, есть Session Storage, который позволяет хранить информацию в браузере разного типа. Собственно говоря, реализовывать этот LocalStorage не нужно, он просто есть. А для того, чтобы к нему обратиться из JS, нужно всего лишь написать windows.localStorage и вы получите объект. Надо сказать, что не все современ... вернее, все современные браузеры поддерживают этот LocalStorage и, соответственно, Session Storage. Но, в общем-то, не все старые поддерживают. И поэтому, как бы, вот лучше от них все-таки отказаться. Что еще нужно сказать? Ну, наверное, local storage у нас вообще storage, которые, то есть хранилище, которое может использовать браузер их несколько есть, local storage, есть и session storage, есть и cookies например, ну в общем даже индекс db, то есть есть разные storage, которые и все они так или иначе являются частью браузера, если хотите, частью объектной модели браузера для управления контентом ну вот так вот как-то Вопрос номер 53. Получается, что при использовании Local Storage, если открою две вкладки и в разное время сохраню разные значения с одним и тем же ключом, то одна вкладка будет перезаписывать данные другой или хранилище у каждой вкладки свое. Да, будет перезаписывать. Потому что хранилище оно одно на сайт. Поэтому вот если вернуться к предыдущему слайду, можно увидеть, что для сайта Microsoft, вот в данном случае, вот, вот этот Microsoft.com, у нее есть Local Storage, есть Session Storage, и количество вкладок, которые вы откроете, все равно будут работать с одним и тем же, например, Local Storage. То есть, да, ничего не изменится, собственно говоря, вы будете перезаписывать, сколько бы вы ни открыли закладок, ничего не изменится, потому что будете перезаписывать один и тот же ключ с разными значениями. Но и для решения, видимо, поставленного задачи в вашем вопросе, скорее всего, вам придется искать другие способы реализации вот этого хранилища. На этом, друзья, хочу с вами попрощаться. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, спасибо, что задаете вопросы. И всего доброго, и пишите правильный код.